Всем привет, это Водовы и сегодня я хотел вам рассказать про песочницу 2.0. Для тех, кто не имеет доступ в песок, это очень полезное видео. На этом тесте самое главное изменение это изменение по артиллерии. На данном тесте арту очень сильно перебалансировали, ее превратили из дамагера в чистого саппорта. Если быть конкретней, то ее уменьшили раз в урон где-то в половину. Например, у ГВЕ-100 раньше дамаг был 2000, теперь он будет 1100. Также осколочно-фугасным снарядом понерфили бронепробитие. Например, у ГВЕ-100 это всего лишь 53. Ну и конечно арты забрали ВБшки, теперь она стреляет исключительно фугасами. Если вы считаете, что 1100 это все равно много для артиллерии, то я могу вас порадовать, ну а конечно кого-то и огорчить. Дело в том, что фулл дамаг у меня лично по французам заходил всего лишь один раз на 1050, если я не ошибаюсь. В основном это где-то 500, 600, 700. И то это много 700. В основном где-то 500, 600 заходит. Например, того же борща у меня заходила с конквайра 500. Были времена я бы его сразу сваншотил, ну или как минимум остался он бы недобитком. Но, как говорится, если на что-то забрали, значит нам скорее всего что-то и дали. Например, нам дали лучшее сведение, улучшенную точность и улучшенное время перезарядки. Кроме всего прочего, нам очень сильно улучшили радиус сплэша. Например, у ГВЕ-100 это было 6 метров, стало 14 метров в 2 раза. Помимо всего прочего, у арты появилась новая механика, которая так называемая оглушение. Ну а раз я часто начал говорить ГВЕ-100, то на нем, в принципе, мы, наверное, остановимся. Оглушение ему сделали в максималке это 40 секунд. И это только с полным пробитием. А это бывает, ну все так разобраться в принципе не, не очень-то и часто, очень-очень редко я бы так сказал. В основном по игре на нем я заметил, что оглушение составляет в среднем где-то 15 секунд. Да, кстати, я так и не сказал, чем является оглушение. Оглушение это ухудшение всех характеристик нашего танка на 20-25%, ну и соответственно также умение всех экипажа. Мы также можем ехать, также можем стрелять, но делаем это намного-намного хуже. Помимо всего прочего, мы получаем бонусы от того, что мы оглушаем противника, и по нему наносится урон, и за счет этого мы фармим. Теперь есть смысл стрелять не по одной цели, а между ними для того, чтобы задеть побольше танков, и соответственно, по вашему оглушению нанесли побольше урона, что вы подняли серебрушки. Из этого мы делаем вывод, что на коридорных картах может быть неплохо пофармить. И то в том случае, если по танкам, которые вы оглушили, конечно, нанесут дамаг. Но не будем зацикливаться на артиллерии. Помимо всего прочего, у нас есть и другие изменения в песочнице. Помимо всего прочего, нам дали многоразовые аптечки, ремкомплекты и огнетушители, которые в корабликах World Warships уже давно и очень хорошо себя зарекомендовали. Я до сих пор не мог понять, почему в танке это не вели. Ну, походу, это все-таки решили вместе с артой вести одновременно. В чем же заключается многоразовость и как она работает. Например, если вы купили аптечку за серебро, то она у вас перезаряжается 90 секунд. Если вы купили ее за голду, то она перезаряжается у вас 60 секунд. И вы, соответственно, можете ее повторно использовать. Теперь, кроме того, что аптечка у нас лечит кого-нибудь из экипажа, она может у нас применяться для того, чтобы снять стан. Ну, а теперь вернемся к нашей любимой арте. Помимо всего прочего, нам дали дополнительный прицел. Так называемый Battle Assist. А лично у меня по данному прицелу, ну такое, двояко мнение на его счет. Суть прицела очень проста. Мы нажимаем на кнопку G, и у нас появляется другой анимированный прицел, в котором нам очень удобно посмотреть, как, куда полетит снаряд. И применяя этот прицел, мы можем более точно наводиться и выцеливать танки, например, за теми же камнями, под мостами, теперь от артиллерии, но ну, реально практически уже нельзя будет скрыться, потому что Артас может очень точно прицеливаться. Для артоводов это, конечно, большой плюс. Лично, когда я играл на арте, мне это очень нравилось. Это было классно с этим баттл вообще просто шикарно попадать. Еще при условии, что сведение у нас стало намного лучше. И попадать мы в танки стали гораздо чаще. Хоть и с малым количеством нанесенного урона. И это очень радует. Но если посмотреть более глобально, то когда ты пересаживаешься на совсем другой танк, кроме артиллерии, ты понимаешь, что торты тебе не скрыться. И это немножко напрягает. Конечно, по тесту судить строго, но, насколько я успел заметить, люди перестались бояться артиллерии. Танки стали на Малиновке выезжать, в центр и так далее. Конечно, может это связано и с тестом, но все-таки, по-моему, страх у людей перед артиллерией немного потерялся. Потому что артиллерия, оставшись один на один с каким-нибудь противником, уже маловероятно сможет затащить бой. Потому что она просто не сможет его заваншотить. Это, конечно, плюс, но с другой стороны, как бы немного и минус. С вводом такой артиллерии мы, конечно, начнем играть более активнее, агрессивнее. Но хочу заметить, что это все-таки не окончательные ТТХ у артиллерии. Помимо всего прочего, у артиллерии появилась такая возможность, как показать место, куда ты будешь стрелять. Нажимая на кнопку Т, когда ты не навелся на танк, появляется у нас три круга с разлетом осколков. От меньшего, соответственно, к большему. И ты даешь Своим союзникам понять, сюда не лезьте, я скоро сюда накину. Либо ты нажимаешь на кнопку Т, и на танках загорается значочек о том, что ты его выцеливаешь. В идеале, конечно, это можно использовать для того, чтобы показать место, куда ты свелся, чтобы твой союзник высунулся, засветил, и ты, соответственно, накинул. Но давайте будем честными, такое навряд ли мы где встретим. Это очень и очень маловероятно. Ну, хотя в некоторых ситуациях, наверное, все-таки и зайдет. Но не так часто, как хотелось Наши союзники в основном не такие. Ну, про артиллерию все. Но хотелось бы кое-что напомнить. У нас есть такой модуль, как противосколочный подбой. Сейчас актуальность этого модуля очень-очень сильно повысилась. В связи с тем, что он дает немного защиты от оглушения. Помимо всего прочего, что ты получаешь меньше урона, соответственно, по тебе еще меньше оглушения проходит. Это плюс. Если вы спросите мое мнение, то в принципе я за такой ребаланс. Но вот с этим вот прицелом, Battle Assistant, конечно, тут все немножко двояко. Я бы не знаю, сделал бы вот чуть-чуть подальше, может быть. Ну, потому что реально очень просто выцеливать. И разлет осколков, в принципе, нет. Ну, разлет осколков, в принципе, не устраивает. Меня больше не устраивает точность артиллерии. Я бы оставил здесь старую точность. Тут, конечно, можно дискутировать долго. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Лично мне зачет. Вот, хотелось бы услышать ваше мнение. Поэтому просьба выложить ваши комментарии. По данным видео а также если видео вам понравилось и вы считаете его интересным и информативным то ставьте лайки и вконтакте делитесь с друзьями а главное подписывайтесь на наш канал вот догострим всем пока пока